Это банан А это Аня Напишите в комментариях Как вы думаете, чем я Отличаюсь от Банана Сейчас будет СМР Привет Я Энни Мэджик И Я сегодня решила Снять... Нет так получше вроде самые интересные комментарии про бананы буду лайкать в общем давно не виделись я по вам очень соскучилась надеюсь вы по мне тоже нет надо есть по-моему я асмр пересмотрела ладно все хватит уже этот банан надо куда нибудь убрать очень много всего вы сегодня в видео узнаете, увидите, потому что я решила снять... А... Срочное включение. Невероятные явления происходят на всей территории страны. Мама-блогер удивила зрителей рецептами своих самодельных мороженых. Она больше не покупает его в магазине, а балует семью дома. Популярные артисты из DTS отказались от походов в караоке. Они сделали его прямо у себя в гостиной. Инстаблогерка доказала, что не обязательно портить волосы и ходить в салоны для эффектной фотографии, когда можно просто менять парики. Известный тиктокер показал своим зрителям, что чтобы стать популярным, не нужно снимать скетчи в дорогостоящей студии с профессионалами. Можно сделать это в своей комнате, имея под рукой удобные гаджеты. Модный молодежный исполнитель в стиле рэп шокировал своих фанатов новым имиджем. Рэпер сказал, чтобы выглядеть как с обложки, даже не надо покупать одежду и аксессуары в дорогих магазинах. Мы попытались выяснить, что же объединяет ажиотаж вокруг этих таких разных людей. Давайте посмотрим сюжет нашего корреспондента. Я просто вышла за рамки, покупая на Алиэкспресс. Понимаете? Многие не решаются на что-то, потому что им кажется, что это слишком сложно, но... Когда они находят простой способ, жизнь меняется. И главное, что все это не только недорого, но и удобно. Все гениальное просто. И все это благодаря AliExpress. Окружающие в шоке и задаются лишь одним вопросом. А что, так можно было? А что... Можно было? А что, так можно было? Давайте обратимся к эксперту. Да, так можно, потому что Алиэкспресс исполняется 10 лет. Ура! И с 27 марта там стартует мега грандиозная распродажа. Так что закупайтесь всем, чего только вашей душе захочется. И обязательно используйте вот этот вот мой промокод АЛИЭННИ, чтобы получать скидки 300 рублей от 3000. Между прочим, это не, не шуточки вам. Ссылку я оставлю, вы сами знаете где. Вот там вот. Так, ой, вот это надо мне, uh -huh. это тоже, это беру, это тоже беру, uh -huh. вот это тоже хочу, еще вот это, вот это, что там за штука у нее была, так, вот это, света, беру, беру, Света, вот Света, новости, Света, Света, эфир. Да что, секунду подождать нельзя, я еще купальник не заказала. А теперь о погоде Вы, наверное, заметили, что поменялся свет, даже шапка у меня поменялась Потому что я снова начинаю заново этот ролик уже не в первый раз Я пыталась рассказать, поделиться с вами уже много месяцев подряд И каждый раз я бросала, и сейчас я все-таки... Решилась. Но даже сейчас я понимаю, что ролик может быть вот такой вот кашей-малашей, поэтому прошу вас на меня не обижаться. Те, кто самые мои такие преданные, близкие мэджики, которые подписаны на меня везде, в том числе на инстаграм, замечали, что я надолго пропадаю или вешаю какие-то сторисы из больницы. И сегодня я расскажу, что же происходит наконец-то Потому что я обещала, а обещания надо держать И тем более сейчас такой, ну, серьезный очень момент Который перевернул всю мою жизнь У меня в груди в то и другое обнаружили Нет, надо по порядку, чтобы все было понятно Заново И в связи с этим... Я после того, как выйдет это видео, в своем инстаграме повешу пост с GIVM, где буду раздавать свои вещи Вы часто спрашивали, Ань, где ты покупаешь такие прикольные шмотки В общем, с сегодняшнего дня в моем инстаграме будут выходить какие-то фоточки, где я в какой-то одежде И именно эту одежду или какие-то аксессуары я буду разыгрывать и отправлять вам Потому что я решила освободить свою жизнь от э, каких-то вещей, которыми я не пользуюсь Они все классные, вообще не ношенные Практически один раз надетые ради одной фоточки в инста И тем, кто их будет получать от меня Я сама лично буду их отправлять с письмом, с автографом Тот будет иметь обо мне память То есть я все равно этим уже не буду пользоваться А кому-то будет очень приятно Так что в инстаграме а телефон мне еще пригодится потому что там есть приложение а, клиники в которую я хожу больницы и в ней все вот приходы к врачам все анализы все в этом приложении хранится я буду вам показывать сегодня но начну я все-таки немножко издалека чтобы было понятно вообще как к этому пришло как я об этом узнала и что дальше как я вообще попала в больницу первый раз и стала сдавать анализы и узнала о том, о чем я узнала. Это было неожиданно, и поэтому я сразу хочу сейчас предупредить всех у кого, всех девочек, у кого есть грудь, всех мам, теть, вообще вот, сестер, подростков, у которых уже начинает все появляться, Обязательно ходите хотя бы там раз в полгода, по-моему, так рекомендуют, проверяйте свои железы грудные. К мамологу Чтобы если что-то у вас найдут Чтобы вы сразу об этом узнали Я этого не делала никогда И пошла я в больницу изначально с другими симптомами Я человек, у которого никогда не было прыщей Вообще за всю мою жизнь Ну так вот, единожды Просто есть люди, у которых это проблема прям. У меня эта проблема никогда не было Даже в подростковом возрасте особо и когда это начало происходить, то есть у меня стали появляться прыщи по всему лицу Здесь, здесь, здесь, даже сейчас у меня вот здесь прыщ, тут прыщ, тут где-то прыщ В общем, какие-то прыщи, и я забеспокоилась, меня это начало напрягать Потому что я к этому вообще не привыкший человек Я думала сначала, что это может быть какая-то кос... аллергия на тональный крем, которым я пользуюсь Ну, в общем, я пошла... К терапевту, в клинику сказать, что вот есть такая проблема И если вы помните, до этого у меня еще была проблема с суставами То есть болели колени, болела поясница, болели вот здесь суставы Иногда даже локти Поэтому я подумала, что что-то с моим организмом явно не так И пошла к врачу Мне назначили кучу, гору просто анализов И у нас в России такая медицина, что она очень узкая То есть тебя направляют именно к тому человеку, на что у тебя есть жалобы Не комплексно подходят, то есть анализируют все вместе, даже терапевты А вот у тебя что-то болит, вот иди вот к этому врачу А потом, когда не могут найти причин, начинают отправлять тебя ко всем врачам подряд И ты сдаешь кучу анализов, я так и сделаю и очень много денег на это ушло Вот она, приложение, вот моя медицинская карта И тут сразу видно, история посещений 50, анализы 50 То есть мне очень много всего э, делали Так как у меня побаливали суставы, меня послали к ревматологу Ревматолог отправила меня на МРТ Мне все проверили и в итоге она поставила мне диагноз какой-то жуткий Артроз, артрит, там еще что-то Сказала, что это особо не лечится Можно мазать мазями от боли и делать упражнения и принимать какие-то противовоспалительные препараты Типа этот процесс уже изменить нельзя Просто вот жить с ним и не ухудшать ситуацию Но, честно скажу, я ничего не делала и все прошло То есть, возможно, врач недостаточно был хороший Потому что потом я пошла в другую клинику, которая занимается именно суставами И там мне сказали, что... Все у тебя нормально, успокойся, ничего страшного и ужасного нет. Да, есть кое-какие воспаления, но все это не так плохо. Это именно речь о суставах. Я к тому, что иногда нам назначают лишние анализы, лишнее лечение, лишние какие-то вещи, которые, возможно, можно избежать. И мне посоветовали ходить к остеопату. Это такой человек, который делает массаж, расслабляет тело, восстанавливает, там на место все ставит. В общем, это не ужасно портит жизнь, не можно жить. Дальше, но была еще проблема прыщей И в итоге я сдавала кучу анализов на гормоны В общем, что я только не делала Ходила к эндокринологу Он назначил мне еще одни анализы И вот здесь вот в приложении видно, что плохо, а что нет То есть вот андростендион у меня был не в норме Он был превышен Это не важно И в то же время он назначил мне на витамины анализы И в итоге обнаружилось, что у меня вот витамина Д Д очень сильно недостает, то есть норма хотя бы 30, у меня было 11 Было еще одно исследование, еще один анализ, там тоже очень много показателей Все это стоит денег И э, тут были вот такие отрицательные показатели, на которые он не обратил никакого внимания Кроме как вот на это теозинофилы, что они повышены Эндокринолог и терапевт сказали, что нужно пропить витамин D Нужно меньше нервничать, нужно больше ну, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, пить воду, кушать правильно и так далее И возможно, возможно, что прыщи связаны с этим, а возможно нет Поэтому причину искать мы не остановились Эозинофилы сказали, связаны с какой-то аллергической реакцией, которую до сих пор никто не нашел, на что у меня аллергия То есть после этого меня отправили еще куча врачей Иммунолог, которая... Я сдала еще кучу анализов, и она сказала, что у меня какие-то проблемы с аллергией отправили меня к аллергологу. Я сдала еще кучу анализов и в итоге сказали, что у меня нет аллергии на самые основные такие вещи. Кошки, собаки, вот это вот, потому что это меня больше всего пугало, ведь у меня столько животных. И причину аллергии до сих пор не нашли. Если вы слышите, возможно, вы слышите как я гнусавлю, у меня постоянно идет какой-то насморк, но на что это аллергия, так никто и не знает, хотя я сдала огромное количество всяких разных анализов. И связано ли это как-то с прыщами или нет, тоже никто не знает. Также меня послали к гастроэнтерологу, потому что что частая причина каких-то вот высыпаний там на лице или где-то Это причины с, с желудком, кишечником и так далее И гастроэнтеролог действительно нашла у меня язвочки в желудке И сказала, что это какой-то там острый га гастрит или что-то такое И прописала диету Я глотала вот эту вот жуткую трубку Я не знаю, если вы сталкивались с этим, это капец, когда ты глотаешь Это ужас Такую штучку, которую засовывают прям тебе туда Спускают ее с камеры, и она там все тебе в желудке снимает в общем, она прописала мне кое-какое лечение, таблетки там, связанные с желудком и еще что-то. Я все это сделала, но ситуация спустя время не изменилась. Прыщи также есть, и с желудком также все не очень. Может быть, это связано, может быть, нет. Но после того, как я сдала такое огромное количество анализов, никто до сих пор не знает, в чем причина. Я сейчас про прыщи именно говорю. И меня отправили еще и к дерматологу. Может быть, дело типа не внутри организма, а снаружи. И дерматолог брала со скобы у меня с лица проверить, может быть, у меня какой-нибудь клещ, типа Демодекс или что-то такое. Не пугайтесь, у меня ничего не нашли, все нормально. Дерматолог тоже сказала, что все нормально, я не знаю, в чем причина, почему эти прыщи появляются. И... Как итог, возможно, это гормоны, которые не восстановились, а гормоны именно пить я не хочу. То есть есть там способы какие-то лечения, когда ты пьешь гормоны. Гормональные препараты я всегда против таких жестких мер. Надо как-то по-другому решать проблему, но ни терапевт, ни врачи не знают, что дальше делать с, именно с этим. И поэтому пфф, витамин D я пропила, после этого сдала анализы, и у меня снова нашли аллергию, снова нашли недостаток витамина D, снова нашли вот этот вот гормон странный, его перебор эту тему опустим она до сих пор не решена самое главное что в какой-то момент меня отправили на узи узи желудка малого таза то есть как раз суставов и всего и я заодно решила пройти узи щитовидки молочных желез и вот как раз получила Первый свой диагноз Вот первое заключение МРТ молочных желез И вот здесь про правую написано, что в ней есть два объемных образования На 11 часах, это они как-то там у них своя объяснение, где это находится Размерами 8, 8 на 7 на 3 миллиметра И в еще одном месте, это именно в правой груди, 7 на 2 миллиметра два вот этих вот образования. В первый раз в первом заключении в левой молочной железе не было здесь ничего найдено и диагноз был что нужно сделать повторное УСИ И обязательно пойти к мамологу Потому что есть признаки фиброаденомы В правой молочной железе После того, как я узнала, что у меня есть Какие-то образования в правой груди У меня началась, конечно, жуткая паника Потому что я, ну, я Очень всего такого боюсь Я никогда особо ничем не болела В больницах не лежала Меня это очень сильно напугало И я пошла к мамологу в той же клинике Эта клиника называется «Семейный доктор» Я вот честно вам говорю, мне кажется, что там очень много дерут с вас за анализы, просто даже за ненужные Очень часто никакого толком объяснения, лечения, ничего Ты просто бесконечно сдаешь эти анализы и все Но в данном случае, когда это было все-таки УЗИ Тут не может быть никакой лжи, они нашли это И видно это на картинках УЗИ, когда показывала мне врач И вот как раз мамолог в семейном докторе Сказал, что мне нужно пойти к хирургу Вот тут началась реально паника Потому что хирург это тот, кто режет, тот, кто вырезает Вот этот хирург и вот заключение рекомендации направления анализа и вот здесь, когда мы открываем заключение В рекомендациях он пишет, что... Повторная консультация с целью пункционной биопсии дает мне направление на онкопоиск у женщин, онкология это рак, и на наследственные случаи рака молочной железы Меня отправляют на то, чтобы сдать анализы на рак, у меня находят в груди вот эти вот образования и хирург говорит, что нужно сделать вот эту биопсию пункционную, чтобы вы понимали, что это, это страшно. Это иголка, которая засовывается в тебя, оттуда берется кусочек вот этого вот образования, кусочек ткани, этой специальным таким, такой иглой гигантской вытаскивается. Я сказала гигантский, на самом деле я не знаю, какой гигантской или нет, потому что, ладно, вытаскивается и потом анализируется. Если у меня кто-то здесь из зрителей когда-либо делал функцию, э, это очень страшно, я вам очень сочувствую. все это как раз анализ на вот эти вот онкологические раковые штуки. Я сначала порывалась пойти сразу все сделать, но потом Близкие, разные мне люди, знакомые сказали, что, блин, это очень серьезно, биопсия, и вот эта вот игла, это опасно Я подумала, и правда, вот так вот сразу делать, потому что есть такие варианты, есть такие версии у врачей, что если иглой туда попасть, и если эта опухоль злокачественная то ты как бы ее запускаешь, то есть она так, она в закрытом, в оболочке в закрытой, а если ее проткнуть, то все это начинает выходить и разрастаться еще больше, поэтому это опасная процедура, но это одно изменение, некоторые врачи вот так считают. Я пошла к другому хирургу, он посмотрел все, проверил и сказал, что да, оно там есть, и если оно там есть, то оно может изменяться и расти, но пока что оно маленькое, и зачем делать операцию, зачем кромсать это, резать на части, вытаскивать это все. Есть опасность других каких-то вещей, и он рекомендовал подождать и последить за Развитием, то есть за тем, как это будет меняться, расти и развиваться. Чтобы убедиться окончательно и в его версии, потому что этот доктор был из этой же клиники, где я считаю очень ну, безответственно врачи подходят к своим пациентам, потому что их слишком много возможно, этих пациентов. Я пошла в специальный центр, который занимается только этими вопросами. И там еще один следующий хирург-мамолог. Все тоже посмотрел, проверил и сказал, что он нашел даже и в левой груди какое-то у него есть подозрение, что там тоже что-то есть. У меня, конечно, я, я в шоке была, не знала вообще, что дальше делать. И он тоже подтвердил версию предыдущего врача, что не надо пока резать что-то, вытаскивать, там операции какие-то делать, зачем кромсать свое тело на кусочки, вот так вот безответственно нужно подождать. Фиброденома – это врач, одна из врачей, она УЗИ делала, она предположила, что это то, но, может быть, это и не то. Возможно, это что-то другое. И чтобы понять, злокачественное это опухоль или доброкачественная, потому что доброкачественное это то, с чем можно дальше жить, в принципе, Всю жизнь, злокачественная, это то, от чего можно умереть А можно сделать операцию и, возможно, тоже жить дальше нормально Химиотерапия и все такое Я пока не вдавалась особо в подробности, честно скажу, я и не хочу В общем, этот врач сказал, что и в правой, и в левой груди он что-то обнаружил Он... Считает, что нужно подождать и вернуться к нему через хотя бы, ну, 4-5 месяцев, полгода, чтобы посмотреть, что изменилось, снова сделать там УЗИ, МРТ или еще что-то и понять, как развивается это все. Моя ошибка, возможно, моя ошибка, возможно, она стоит мне многого. Я не пошла через 4 месяца, через 5 месяцев и через полгода. Прошло уже... Намного больше, чем полгода, не год еще, но намного больше, много месяцев, и я до сих пор не пошла, потому что я боюсь Эта ошибка не «делайте так», потому что если у тебя есть какие-то такие серьезные проблемы, которые могут грозить, ну, просто вот страшными вещами, нужно все-таки делать это Но, возможно, во мне сыграл какой-то страх, что я не хочу знать, что это, и не хочу никаких операций, никаких долгих мучительных лечений, вот этого всего и поэтому я не иду, но надо И надо сделать это сейчас Я собираюсь сделать это в ближайшее время Чтобы понять, что же там изменилось Возможно, они выросли Возможно, остались в том же состоянии спящим Возможно, ну, исчезнуть они вряд ли могли Хотя, может, существует чудо и это возможно, я не знаю Когда я узнала об этом Когда я представила, чем это может все закончиться Мне стало безумно обидно не страшно даже, а обидно и грустно, что я трачу иногда свою жизнь на какие-то вещи, которые того не стоят. То есть завтра, возможно, тебе скажут, что у тебя рак, и ты умрешь через время. Мучительно причем и долго. А может быть не умрешь, а просто будешь жить с этим как-то. Получается, мы же живем одну жизнь, одну у нас не будет других вариантов Не будет другого шанса Это не игра, в которой ты можешь а, Не получилось переиграть Первая и последняя наша жизнь И получается, я трачу свою жизнь На какие-то вещи, которые не стоят того Беспокойство, лишнее переживание, кто что обо мне подумает кто Как я неправильно там поступаю или наоборот не поступаю Я не делаю что-то, чего бы мне, например, хотелось Я беспокоюсь за людей, которые мне пишут какие-то неприятные вещи Это редко, но это бывает Я обижаюсь на кого-то или расстраиваюсь из-за чего-то, что того вообще не стоит Потому что завтра с тобой может случиться то неизбежное И вот есть даже такая фраза, я читала, что Люди, которые уже вот умирают, люди на смертном одре, они жалеют не о том, что они сделали, а о том, чего они не сделали. Даже если ты совершил кучу косяков в жизни и много раз обосрался, то ты жалеешь о том, что ты не сделал. Ты хотел прыгнуть с парашютом, ты хотел рисовать, ты хотел заниматься музыкой, ты хотел что-то делать. Но... Ты этого не делаешь, и в итоге ты жалеешь о том, что ты не сделал, кому-то что-то не сказал, не признался в любви или еще что-то. В общем, я не хочу, чтобы это было все грустно и печально. Я хочу, как бы, начать заново жить, потому что я не знаю, когда будет конец этой жизни. Возможно, все закончится хорошо. Я схожу сейчас к врачу, он скажет, что ничего не изменилось. Ситуация такая же: эти образования не выросли, и ты живешь дальше все, успокойся. Это будет самым большим счастьем, но именно это заставило меня сейчас задуматься очень сильно, и я надеюсь, что вы тоже задумаетесь. Я хочу освободить свою жизнь от очень многих лишних вещей, я хочу наладить другой режим жизни, больше уделять времени себе и тому, чем мне нравится заниматься, того, что я не делаю. Ну Еще плюс, я творческий человек, я постоянно метаюсь, что будет с этим каналом, я не знаю. Не знаю, ребят, не могу сказать. Возможно, я попробую что-то снимать. Возможно, учитывая ситуацию на Ютубе, когда старые каналы ему неинтересно, он их не продвигает, если они не хайпуют и ничего такого не делают, возможно, нет смысла дальше что-то делать здесь. Но я точно знаю одно, что жизнь не бесконечна, и я больше не хочу тратить время на то, что мне не нравится. Чтобы не прожить ее зря и потом сожалеть, что я не делала того, хотела. Когда вам скажут, что у вас мало времени Вы поймете, что Вы хотите это мало времени потратить На самое лучшее для себя На то, чего вы всегда хотели делать А не на то, что вы делали Из-за чего-то Потому что так надо Это видео получилось таким, просто вот таким вот Мне кажется, что все, кто смотрел его сейчас Просто такие, господи, я ничего не понял Возможно, на этом канале тоже будут выходить Новые ролики, рубрики какие-нибудь интересные Пока я тут Возможно, нет Возможно, я буду заниматься музыкой и Продолжать заниматься музыкой, которой я занимаюсь параллельно от Ютуба Я хочу, чтобы вы улыбались Относились к жизни с улыбкой И с таким вот немножко Да пуфик да пофиг. В описании будут ссылки на все. На инстаграм, на новые ролики на других каналах. Люблю вас. Пока.